Привет! В эфире Универньюз. В студии я, Аида Малахова. Итак, сегодня выпуски. В Казанском федеральном университете проходит The Digital Transformation Forum. В КФУ появился новый центр цифровых образовательных технологий. В Казанской ратуше юридический факультет организовал благотворительный балл. 26 и 27 ноября на базе Казанского университета свою работу ведет The Digital Transformation Forum. Участников ожидают выступления экспертов в области цифровой трансформации, касающиеся высших учебных заведений. Все подробности смотрите в следующем сюжете. 26 ноября в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось открытие форума по цифровой трансформации. Форум проводится с целью изучения того, как университеты могут стратегически анализировать и инвестировать в возможности преобразования своего обучения и научных исследований с помощью цифровых технологий. Во время форума будут освещены существующие глобальные механизмы, которые обеспечивают превосходные результаты исследований, а также в основе чего лежат будущие пути развития. Участие в форуме принимают исследователи, инвесторы и высшее руководство из образовательного сектора со всего мира. В течение двух дней увлекательных дискуссий будет представлен эксперт анализ с практическими решениями. Во второй день запланирована секция внедрения и изменения цифровой трансформации для повышения эффективности университета. Кроме того, состоятся панельные дискуссии, какие специалисты будут востребованы мировыми ведущими компаниями через 10 лет и будущее кампуса, как цифровизация создает новый дом для университетов. Валерия Мурадва, Ленардо Влесяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете появился новый центр цифровых образовательных технологий. О том, что это такое, наш следующий сюжет. Центр цифровых образовательных технологий, этот КФУ введен в эксплуатацию в этом учебном году. Его задача – обмен знаниями между педагогами и внедрение в школьное образование цифровых технологий, а также их применение в повседневной учебной практике. Связанные с этим программам повышения квалификации уже реализуются в Татарстане. Эти программы реализуются практически сейчас во всех муниципальных районах Республики Татарстан. Активно участвует в них Казань. И площадками вот этого повышения квалификации оказываются как школы, как наш Центр повышения квалификации учительских кадров, которые работают в федеральном университете вот эта новая площадка, на которой мы сегодня находимся. Это площадка Центра цифровых образовательных технологий, которая открылась буквально несколько дней назад в ценах Института филологии и межкультурной коммуникации на третьем этаже. Особое внимание уделяется формированию учителей компетенций проектирования и активного использования ресурсов цифровых образовательных средств. Не все технологии должны в итоге оказаться в школе. Центры демонстрирует возможности инструментов и помогает разработать для них методические рекомендации. Его инфраструктуру уже оценила в ходе своего визита КФУ министр просвещения РФ Ольга Васильева. В рамках визита Ольги Юрьевны Васильевой Она уже поприсутствовала на, одном из, на одной из программ Которая здесь начала реализовываться И собственно вы видите Что сейчас он тоже активно этот Процесс повышеннификации И подготовки наших студентов Здесь происходит Собственно в рамках данного гранта Повышеннификации пройдут 2000 учителей Это очень большая цифра Которая собственно, позволит Наверное республике Татарстан Охватить такую основную массу педагогов Международные российские Компании-партнеры, разработчики продуктов и программных решений для сферы образования предоставляют цифровые аппаратные средства для технопарка совершенно бесплатно. Авторизованное обучение с гарантированным высоким уровнем преподавания и использованием новейших продуктов дает конкурентные преимущества выпускникам университета. Перед Центром цифровых образовательных технологий поставлена задача организация комплексной поддержки педагогов и создание условий для формирования цифровых компетенций в рамках реализации основных образовательных программ высшего образования и профессиональных программ действующих педагогов. Кроме того, действует ситуационный аналитический центр, задача которого ⁇ мониторинг и анализ лучших образовательных и управленческих практик в университете. Камиль Гимозинов, Диана Шилова, Мурат Хафизов, Универньюз. Представительница Казанского федерального университета заняла первое место на третьей всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы нефти и газа». Конференция прошла на базе Института проблемы нефти и газа в Москве. Подробности у корреспондента Эльвиры Зориной. Инженер-исследователь Химического института имени Бутлерова КФУ Юлия Зарипова заняла первое место на третьей Всероссийской молодежной научной конференции Актуальные проблемы нефти и газа. Конференция прошла на базе Института проблемы нефти и газа в Москве. Я в ней участвую второй раз. И, получается, в прошлом году я взяла в своей секции второе место, в этом году мне дали диплом первой степени. В докладе исследователь отразила аспекты создания нового реагента для обеспечения стабильного потока углеводородного сырья. Я представляла результат нашей научной группы. Доклад назывался «Новый реагент на основе сульфированного хитозана для обеспечения стабильного потока углеводородного сырья, ингибирования гидратообразования и коррозии». Мы в рамках САЭИ Конец, нашей научной группы, разрабатываем ингибиторы гидратообразования, а также комплексные реагенты для ингибирования гидратообразования и коррозии для нефтегазовой промышленности. Реагенты, которые используются в настоящее время, являются токсичными, требуют большие концентрации, а также эти вещества могут подавлять друг друга. В настоящее время используют отдельно ингибиторы гидратообразования образования, отдельные ингибиторы коррозии. Мы же представляем кардинально новое решение проблемы. Это многофункциональные реагенты, которые одновременно могут предотвращать оба процесса, при этом необходимые чрезвычайно малые концентрации, и также мы создаем наши реагенты на основе природного сырья, как, и, то есть они полностью биоразлагаемы в естественных условиях. Для того, чтобы представить свою научную исследовательскую работу на конференции, Юли потребовалось два года. Ильвира Зорина, Ленар Тавлетяров, Универньюс. Казанской ратуши юридический факультет организовал благотворительный бал. Для чего он нужен и куда будут отправлены вырученные средства, в своем сюжете на эти вопросы ответит корреспондент Дарья Митина. 25 ноября в Казанской ратуше состоялся благотворительный бал юридического факультета КФУ. Данное мероприятие было приурочено 215-летию Казанского федерального университета. Бал проходит уже третий год подряд. В благотворительном мероприятии приняли участие студенты, магистры, аспиранты, а также профессорско-преподавательский состав. Многие люди приходят сюда для того, чтобы покрасоваться платьями, костюмами, насладиться атмосферой, но при этом еще и готовы пожертвовать деньги для того, чтобы вылечить детей, для того, чтобы помочь тем, кто нуждается. Поэтому как-то само пришло, и вот очень хорошо функционирует. Более 150 человек внесли пожертвования в фонд помощи имени Анжелы Вавиловой. Вырученные средства пойдут на лечение онкобольных детей. Любая благотворительность, которая существует, то есть, конечно, мы готовы вот в свою лепту внести. И это инициатива студентов. Самое главное – это то, что наши замечательные ребята, они всегда готовы, с открытой душой и сердцем, то есть не только хорошо учиться и прославлять юридический факультет Казанского университета, но еще и широко глядя на свою социальную миссию, вот выполнять такие благие дела. Дарья Митина, Фарид Захидаглы, Универньюз. Напоминаем, в нашей группе во Вконтакте проходит розыгрыш четырех билетов на концерт Нойза, который пройдет в Казани 29 ноября. И напоследок осталась самая важная новость. Наш телеканал запускает новый челлендж, где ты сможешь реализовать свой видеопроект. Как это будет проходить, с кем и кому обращаться, ты узнаешь, посмотрев наше следующее видео. Итак, всем привет, это телеканал Универ ТВ. Ребята, у нас для вас прекрасные новости, поверьте. Потому как телеканал Универ ТВ прямо сегодня с сегодняшнего дня запускает новый челлендж. Челлендж называется «У меня есть свой YouTube проект». Что мы делаем? Мы берем, расписываем какой-нибудь YouTube проект. Обязательно должен быть интересным. Обязательно проект должен быть, если есть референс, с показателями. Расписываем, отправляем к нам Можно личным сообщением в Вконтакте Можете написать нам на электронную почту Мы, кстати, разместим вот здесь внизу Дальше мы рассматриваем Ваши идеи После чего мы с вами связываемся Назначаем встречу И начинаем реализацию Вашего проекта Кто знает, может быть Уже сегодня или завтра Вы проснетесь популярными Ютуберами